Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба всего через несколько месяцев. О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН. COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы людей, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания, цитирует Дэвида Бизли, ТАСС. Чтобы массовый голод не начался, он призвал все страны начать действовать уже сейчас, обеспечивать доступ, не допускать перебоев с финансированием и торговлей. Согласно данным организации, ежедневно в мире голодает 821 миллион человек, а из-за коронавируса столкнуться с критическим уровнем голода могут еще около 130 миллионов. О регулярных поставках гуманитарной помощи нуждающимся странам Рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что на эти цели страна ежегодно выделяет 40 миллионов долларов. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.